всем привет Вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу показать где я зарабатываю деньги сколько зарабатывают в этом проекте люди я немного сохранял себе скриншотов и закажу выплату на балансе у меня 6 долларов 17 центов посмотрим насколько быстро мне придет выплата на мой perfect money кошелек это инвестиционный проект кто не знаю, что такое инвестиции, кто хочет с ними познакомиться, у меня под видео будет подробный видеообзор, перейдите, посмотрите. Также перейдите в группу как Crypto, это инвестиционная платформа, австралийская компания. Почитайте, посмотрите, также здесь сегодня будет Zoom, вот в 7 часов по Москве русский Zoom, кому это все интересно, можете присоединяться. Посмотреть и узнать, что из себя представляет данная компания. В данной компании русско- и украинских людей практически нету. Также в данной компании проходит конкурс. За первое место можно здесь получить 10 тысяч долларов, за второе 5, за третье 3, за четвертое 1000 и за пятое 500 долларов. Каждый здесь может победить. Каждый может здесь победить. Так как в конкурсе участвуют все, кто сделает минимальный депозит на 25 долларов. И каждому, кто будет принимать участие в конкурсе, данная компания вернет 10 долларов на счет для вывода денег. И вот все условия данного конкурса. Нужно снять видео от 30 секунд до 180 секунд. И чтобы видно было ваше лицо. И отправить вот на электронную почту. И вот здесь на этом YouTube-канале смотрите примеры видео. Они там все не на наших языках. Есть и на наших языках, но в основном там англоязычная аудитория. Также вот я вам в очередной раз покажу по SimilarWeb. Какая здесь посещаемость какая здесь аудитория. Посещаемость вот за последний месяц она только растет, данная компания очень очень популярная, 225 тысяч пользователей ежемесячно заходят на данный сайт. и вот какие здесь страны: Индонезия, Польша, Германия, Аргентина и Мальдивы. и давайте сейчас я выведу данные деньги, нажимаю кнопочку вывести, здесь выбираю Perfect Money 6 долларов и нажимаю кнопочку вывести. Так, выплата успешна. Вот время мое 14.20. Обычно выплаты приходят очень быстро. И здесь вот минимальные суммы для биткоина это 50 долларов, для эфириума 50, для DT-TRC20 10, PerfectMoney 1 доллар и Tron 1 доллар. А теперь давайте посмотрим выплаты, которые люди сегодня выводили с данного проекта компания вот человек выводит 2976 долларов здесь вот выплата 335 долларов также вот плюс 1067 10 октября все успешно вот у человека активный депозит 28 тысяч долларов а вывел уже 17 ну почти 18 тысяч долларов вот человек сегодня вывел, точнее, вчера 10 октября 282 доллара. Здесь вот у человека активный депозит 75 тысяч долларов, а вывел он уже почти 120 тысяч долларов. Ну, это за счет партнерской программы. Партнерская программа здесь аж на 10 уровней в глубину. Здесь вот, выплата 901 доллар 11 октября. Здесь вот выплата 242 доллара. Здесь человек выводит 1061 доллар. Вот она выплата. Все успешно. Здесь вот 990 долларов. 1688 долларов. 11 октября, 10 октября. Ну, вот такие, друзья, выплаты на данном проекте. В данной компании. Это австралийская компания. Все документы у нее есть вот на главной странице. Можете сами перейти и ознакомиться. Вот когда мы идем в вот, документы. И здесь все документы данной компании. Также есть вкладочка Support. Английский, итальянский, хинди, испания, французский, русский, немецкий и арабский. Вот, нажимаем русский. И... Если у вас есть какие-либо вопросы, переходим в саппорт и задаем вопросы. Служба поддержки отвечает очень быстро, качественно. Каждый сможет найти для себя ответ про данную компанию. Также у данной компании презентация представлена на 32 разных языках. И домен у нее куплен аж на 5 лет вперед. Вот. У нее здесь промо видео есть. Также в личном кабинете есть видео. Также вот здесь показаны тарифные планы, куда можно здесь инвестировать и зарабатывать. Ну и так далее. Кому это все интересно, приглашаю вас сегодня посетить вебинар. Ссылку я скину в свой телеграм-канал. И пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу данной компании. Конечно, сейчас Многие, как я сегодня с одним спорился, он, что бы я ни скидывал, он на все отвечает скам. Ну, тебя никто не просит сюда инвестировать. Я просто показываю на своем примере, где я зарабатываю, куда я инвестирую и где можно зарабатывать. А каждый уже сам для себя принимает решение, заходить ему в той или иной проект, либо же пройти мимо. Никого, ничем не обязываю и не заставляю никуда вкладывать свои деньги. На этом обзор подходит к концу. Всем желаю больших заработков, всем хорошего настроения. И всем пока. Выплату я вставлю в скриншоте, когда буду монтировать видео.